Здравствуйте! Сегодня у нас очередная доработка питбайка BSE 125. И заключается она в том, что мы захотели установить стоп-сигнал. Я купил э, задний дополнительный фонарь от автомобиля АК. Вот такое на кронштейне сразу идет в комплекте. Правда там. Лампочка стояла вот такая, но я поменял ее на светодиодную сборку. Там она уже стоит. Очень яркую за 90 рублей. Сам вот этот фонарь, кстати, стоит 160. Вот. В итоге получился яркий такой стоп-сигнал. На питбайке есть генератор, есть аккумулятор и есть контакты тут на тормозной машинке есть фара поэтому сейчас в существующую проводку я попробую внедрить вот этот купленный стоп-сигнальчик что получится и куда я буду что подсоединять я покажу смотрите в проводке вот здесь в пучке проводки мы нашли вот такой разъем желто-зеленый и красно-желтый провод вот. А с другой стороны красно-желтый и черный вот здесь появляется 12 вольт при включении зажигания что нам и нужно чтобы при выключенном зажигании не было питания на Или не было плюса на рукоятке тормоза на машинке только при включении зажигания но это на всякий случай для пожара безопасности поэтому вот сюда вот к этой фишке фишка мама мы врежем провода который плюсовой провод который идет к фонарю к стоп-сигналу и у нас все должно работать при включении зажигания вот я пока так навесным монтажом сделал чтобы вам показать Вот с фонаря идут два белых провода, один мы сюда закрутили на массу, болт крепления, защиты, амортизатора. Второй провод, вот мы подсоединили, идет один конец на один из контактов тормозной машинки, второй провод пошел вот сюда на плюс. Плюс здесь на черном проводе. На этой фишке. Теперь, когда мы поворачиваем ключ зажигания и нажимаем на рычаг тормоза, у нас топ-сигнал заработает, загорается. Зажигание выключил я, нажимаю рычаг тормоза, сигнала нет. То, что и требовалось. Ну вот, вот я показываю, что получилось. Вот. Тут мы вставили запараллели. К черному проводу один наш провод серенький, плюсовой. Аккуратно все хомутами стянули. И вот проводку вот фонаря минус на болте. Плюс вот тут вот у нас соединен с серым проводом, который я показывал. Вот тут подтянули мы теперь можно ставить пластик и все у нас будет работать вот так это выглядит со стороны в принципе добавлю вот это можно сделать на любом питбайке не обязательно бсе только плюс нужно будет искать на заведенном мотоцикле то есть плюс будет идти от генератора завели мотоцикл тестером Аккуратно посмотрели, где появляется у вас плюс. И подключили по указанной мной схеме. То есть, разрыв плюса, тормозная машинка. Все. Масса, любое место рамы. Все очень легко, но добавляет комфорта при езде. Ну вот такой результат мы получили. По-моему, вполне неплохо. Всем пока.